我们每一个人都特别的关注健康，但是每一个人从出生的那一刻开始，我们都会有两个不可逆转的因素会影响着我们的健康。呃，конечно же， 呃, все мы 呃, хотим оставаться и быть здоровыми， 呃, но с момента нашего рождения 呃, в течение жизни происходят два необратимых процесса。同时呢，从从我们出生的那一刻，我们的身体也开始慢慢、逐步的在生长，慢慢的开始衰老。 и а, наш организм, день за днем, постепенно проходит несколько этапов взросления и старения. Поэтому данные два необратимых процесса называются, первое это окисление, второе это сахарообразование. Можно в принципе сказать, что процессы окисления происходят повсеместно, повсюду. Когда мы с вами дышим, дыхание тоже подвергается окислению. Когда мы с вами кушаем, также еда подвержена окислению. Когда мы пьем воду, вода также окисляется. 啊, помимо всего, электроприборы, которые нас в повседневной жизни окружают, это лампочки, это телевизоры, телефоны, микроволновки, холодильники и так далее, также производят излучение на наше тело, что способствует окислению. Ну, что же а, саму из себя представляет окисление, мы в процессе сегодняшнего онлайн-семинара, конечно же, а, разберем. Мы Для начала мы должны с вами а, понимать, что а, процессу окисления противодействует а, процесс антиоксидации. И прямо сейчас я хочу вам продемонстрировать, каким образом мы можем использовать возможности антиоксидации и очистить воду. Наверняка, друзья, все вы знаете, что у меня сейчас в руках находится замечательный наш чай Босс. Итак, для начала я хочу вам а, продемонстрировать а, как мы его будем заваривать. Итак, мы наливаем в стакан а, кипяченую горячую воду. А, во втором стакане у нас а, обычная вода. Дистиллированная вода. Итак, давайте мы размешаем сейчас данный стакан. <связан> и после этого достаем э, чайный пакетик и помещаем обратно в упаковку. 会被什么氧化呢？我们很多的一些东西都会有氧化的。今天我给大家所示范的一个叫碘制品，它是一个超强的氧化剂。Итак, мы с вами сказали сегодня о том, что все в нашем мире оно подвержено окислению, и сейчас мы также хотим вам продемонстрировать данную реакцию химическую окисления с использованием йода。所以我们的工作呀，我们的生活习惯呀，我们熬夜呀、生气呀等等这些，都会产生一些氧化的作用。 Обычно в ритме жизни человек очень сильно перенагружается из-за работы, также из-за различных беспокойств, из-за проявления каких-либо внешних факторов. Мало по мало организм человека подвержен окислению. Итак, сейчас у меня в руках наша повседневная еда ⁇ лапша. Ну, многие наверняка из вас сейчас задаются вопросом, какое отношение лапша имеет именно к сегодняшнему нашему процессу окисления. 这里边呢, 呃, обращаю ваше внимание, что 呃, в составе 呃, лапши как раз-таки имеются белки, протеины и углеводы, которые необходимы нашему организму, то есть те питательные 啊, 嗯, вещества. 再加一点. Итак, сейчас мы добавляем еще немножечко йода. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на то, что цвет лапши, которая была помещена в стакан, начинает чернеть. Почему именно при такой химической реакции очень быстро изменяется цвет лапши? Потому что происходит реакция окисления. Итак, в чем же именно кроется, так скажем, разрушительность именно состояния окисления? Если мы говорим о нашей коже, то а, в моменты окисления а, на коже возникают различного рода пигментные пятна, крапинки, а также возникают морщинки и воспаления. 呃, если ,呃, мы также говорим о тех местах, которые не видим, да, то есть наш взор не может увидеть, например, процессы в кровеносных сосудах, то при окислении кровеносные сосуды становятся затвердевшими и ломкими. 啊, при окислении состава питательных веществ происходит переизбыток количество липидов крови которое образует большое количество токсинов которые нам известны как холестерин и триглицерид если происходит в области печени то и печень начинает терять свою функциональность то есть, по мере того, как клетки начинают быстрее ускоренно стареть, тем быстрее у человека могут возникнуть различного рода заболевания. Обратите внимание, да, как быстро ä, при окислении изменился цвет ä, лапши, то есть это наглядный пример, но процессы, которые происходят внутри нашего тела, часто ä, мы сами не можем увидеть. 那我们现在... Итак, давайте сейчас возьмем а, половину данной лапши и поместим ее в стаканчик с чаем БОС и посмотрим, что произойдет. Итак, окунули, вытащили и посмотрите, что происходит. Обратите внимание, что лапша восстановила свой естественный цвет. ,被還原 ,被還原 Итак, в чем же кроется как раз такие принципы окисления и антиоксидации? Давайте сегодня в процессе нашего занятия мы с вами также это подробно разберем. Сегодня в процессе нашего занятия мы с вами также это подробно мы в в в еще одной распространенной такой ошибкой является то, что после использования, после одной заварки чая Босс часто пакетики выкидывают за ненадобностью. Но, дорогие друзья, я вам раскрою один секрет, что у чая босса имеется еще очень много полезных функций. 呃, на самом деле в повседневной жизни, 呃, в бытовых условиях чай босс также имеет очень большую пользу. Итак, посмотрите, пожалуйста, сейчас на белом столе да, я размазала капельки йода. Вы можете заметить, что сейчас цвет стола сразу изменился, да, то есть такое желтое пятно образовалось. А, наверняка, я так считаю, что а, дома вы у себя также могли замечать подобного рода ситуации, когда образуются такие вот пятна. 所以, ну, Поэтому чай босс после заварки мы можем как раз таки использовать здесь таким вот образом. Мы можем его э, хорошенечко наложить на стол, протереть данное место, где у нас находится пятно. И вы в дальнейшем заметите, что э, вот данное пятно очень быстро исчезает и цвет восстанавливается своим естественным образом. 啊, обратите также внимание, что еще одной полезной функцией является 啊, удаление засаленных или замасленных мест, например, на кухне очень часто это встречается, когда посуда и так далее 啊, очень 啊, замасленными становятся. 还有我们家里面都有冰箱，冰箱经常存放的东西特别的多，而且还会产生异味儿，所以我们把茶包多准备几个放在冰箱里边，或者是卫生间里面可以吸附异味儿的。啊， также обращаю ваше внимание, что 呃, у каждого из нас в семье имеются холодильники, да? В холодильник мы с вами помещаем различного рода мясо, овощи и тому подобные。 предметы питания. Вот, И а, со временем возникает неприятный запах в холодильнике. Как раз таки вы можете расположить несколько пачек чая босс в холодильник, после чего заметите, как запах быстро пропадет. То же самое вы можете делать и а, в туалете. То есть в уборной, когда есть неприятный запах, также можете располагать данные чаи. Помимо вот таких вот обыденных методов использования, если же имеются проблемы со сном, у человека часто возникают мешки под глазами. Как раз таки после использования чайного пакетика, когда он чуть-чуть подсохнет, вы можете наложить чайный пакетик на область мешков, которые у вас образуются под глазами. И со временем заметите, как они начинают проходить. 啊, если же имеется прямо uh, нарушение сна вы можете uh, установить uh, чайные пакетики uh, в какой нибудь небольшой uh, пакет во что нибудь и положите внутрь подушки да? то есть несколько пакетиков они будут способствовать улучшению качества сна Почему чай Босс имеет такие замечательные характеристики? Потому что в компоненте самого чая находится такое замечательное растение, как циклокария полиурусовая. 大熊猫在中国是特别的稀有珍贵所以可见我们成分青天流是非常的稀有珍贵的 среди трав, Циклокарий полиурусовый является сокровищем так же, как и в Китае, сокровищем считается большая панда 同时,青天流在过去,是治疗糖尿病的一个药品 с древних времен, способствует улучшению при сахарном диабете 它能够抑制和激活一件细胞的一个活性 а также восстанавливает и активирует внутренние островки клеток поджелудочной железы. А, таким образом, а, данный вид растения дает клеткам необходимые питательные вещества, что способствует их восстановлению. Помимо всего этого, люди часто, которые испытывают проблемы с переизбытком сахара в крови, используя данный чай, могут стабилизировать данное состояние. ,叫 ,叫 ,叫 Еще один компонент, который входит в чай Бос, это чай ампелопсис. Данный вид чая был признан многими авторитетными учреждениями из разных стран, что он содержит 17 жизненно важных аминокислот и 14 микроэлементов. Также данный чай имеет тройные функции, да, то есть тройное снижение, тройная регуляция и тройное сопротивление. Counter counter -tiny, counter -tiny, counter -tiny. А, то есть, снижение тройного гипер, это uh, при состоянии гипертонии, гипергликемии, а также uh, при uh, состоянии uh, вязкости крови. А, тройное сопротивление, то есть, препятствует образованию тромбов, образованию опухолей и замедляет старение. Тройная регуляция – это регуляция при э, гиперлипидемии, э, при поднятии иммунитета и регулирует состояние желудка и кишечника. Но, также в чае БОС в его компонент входит белый чай. -чай. Белый чай относится к микроферментным чаям. 在中国, в Китае белый чай также является своего рода сокровищем. Он содействует балансу сахара в крови и также защищает печень. Еще один компонент в чае БОС это растение, которое называется Аспалатус линейный или еще называется Рой Буш. Это вид растения, которые находятся в Южной Африке. В Фрисе, фоне, в в Фрисе, Вообще в Южной Африке данный вид растения наряду с золотом и алмазами считается одним из драгоценностей. В крови, в крови, в течении в течении Оказывает успокаивающее, успокаивающее воздействие на нервную систему, обладает способностью регулировать кровяное давление, смягчает кровеносные сосуды. 啊, конечно же, данные чаи 啊, вырабатывают очень полезные полифенолы и катехины, которые оказывают хорошее регулирующее воздействие на организм. Поэтому в составе чая-моз имеется очень сильные антиоксидантные средства. Если вы или Поэтому, дорогие друзья, если среди вас есть люди, которые недовольны своим весом, либо же а, страдают от переизбытка сахара в крови, или же просто являются большими любителями чая, пожалуйста, милости просим, чай босс к вашим услугам. А, вот а, сейчас после... А, данной информации мы начинаем с вами прекрасно понимать что а, антиоксидация это очень важный фактор для нашего здоровья Uh, также мы uh, только что говорили о том, что кожа uh, в моменты uh, своего окисления, ухудшения начинает быстрее стареть, подвергается возникновению uh, крапинок, морщинок и тому подобных uh, ситуаций. <света> Я хочу вас спросить, наверняка также у вас а, тоже бывало, когда вы нарезаете яблоко и отлучаетесь куда-то на некоторое время, а когда приходите, видите, что яблоко уже немножечко почернело, так пож, слишком пожелтело, и вам уже не хочется его кушать. ...然后我们就不言吃了. То есть и после этого сразу пропадает к нему интерес и аппетит. <света> Почему? Потому что а, яблоко, оно подвергается окислению. Ну, а почему тогда яблоко, которое не нарезано, оно не окисляется? Потому что кожура а, защищает мякоть а, от самого процесса окисления. Например, все в этом мире, оно также имеет баланс, да, имеет окисление, имеет процесс защиты от окисления. Тот же озоновый слой атмосферы Земли защищает все живое от космических и солнечных излучений. Также антикоррозийные покрытия автомобилей защищают наши машины от заржавения. 大家可以想一下,我们从出生到现在,有没有给我们的皮肤做以上保护呢? давайте сейчас с вами подумаем, что же может защитить нашу кожу от процессов окисления 所以我们很多人就喜欢开始用各种化妆品, 副副品,来进行皮肤保护的 под этим страхом, 啊, люди часто начинают скупать и использовать различного рода 啊, защитные крема для кожи 副副品当中,其中有一款叫精华的, 很多人都特别的喜欢, 嗯, 精华, 精华。 конечно же большой популярностью пользуются средства которые в себе содержат минералы если же количество их на высоком уровне то это способствует хорошему усваиванию впитыванию в нашу кожу 那我们佛号公司也有矿物质精华液 корпорация佛号 также имеет свою сыворотку с минералами 可以说小小的品质运行大大的能量 данная сыворотка дает очень большую защиту для кожи 我们来看一下我们的精华素是如何能够抗氧化的呢 Итак, давайте мы сейчас с вами также экспериментально проверим Какое воздействие может оказывать сыворотка с минералами компании FAHO при антиоксидационном воздействии? Итак, представим, что вот вода, она, как и наша кожа, также со временем подвергается окислению. Представьте, что э, большая нагрузка жизненная очень э, негативно сказывается на организме. То есть стресс, беспокойство и тому подобные э, моменты мало по мало начинают э, нарушать наше здоровье. Также и вода начинает изменять свой цвет. 衰老, 長斑, 長重紋, кожа начинает стареть образуются крапинки образуются морщины и тому подобные ситуации 啊, Итак, всем вам также наверняка 啊, знакомо да вот то средство которое сейчас я держу в руках именно 啊, распылитель концентрированной сыворотки Uh, сюда мы с вами добавляем как раз-таки нашу сыворотку с минералом. И okay, kind of mm -hmm. давайте мы сейчас uh, ее нанесем в стакан с окисленной водой и посмотрим, какой будет у нас результат. Okay Обратите внимание, что цвет в стакане при химической реакции очень резко изменился и восстановил свой естественный цвет. 呃, потому что 呃, компоненты, которые входят в сыворотку с минералами, также являются очень сильными антиоксидантами. Когда мы с вами используем сыворотку с минералами, это помогает восстановить питательные вещества для нашей кожи. Ну, обычно я вот, в последнее время что-то немножечко обленилось и по утрам не использую различного рода а, средства, крема и тому подобное. Я просто использую нашу а, сыворотку с минералами а, для того, чтобы насытить и увлажнить кожу. Я наношу на лицо и тем самым знаю, что кожа находится под защитой. Потому что по сравнению с тониками, с кремами для лица и различными другими средствами, впитываемость намного сильнее. Помимо всего этого, Быстрое проникновение в слои кожи помогает а, насытить ее и а, защитить, обогатить именно минералами. Я спустя уже долгое время а, знаю и уверена, что моя кожа находится в очень хорошем состоянии. Ну а почему? Потому что, проникая в глубокие слои кожи, сыворотка воздействует на клетки, на клетки, восстанавливая и активируя их. Тем самым постаревшие клетки, разрушенные клетки начинают мало по мало обновляться, что придает им как раз таки эффект омоложения. Витки, витки, витки? Ну а сейчас давайте наглядно мы еще посмотрим, каким образом а, сыворотка с минералами может воздействовать на наши клетки, может их активировать. А, это наш обычный чай, зеленый чай. 啊, все мы прекрасно знаем, что для того, чтобы заварить чай, нам необходимо использовать горячую кипяченую воду. 啊, потому что горячий чай он, 啊, способен как раз таки вывести из 啊, чайных листьев те самые полифенолы, которые необходимы для нашего организма. не может ну, а как раз таки а, холодная вода, она не способна выводить чайные полифенолы и катехины. Ну что, давайте посмотрим. Итак, а, два стакана мы равномерно размешиваем. А, Если у вас а, ощущение, что а, чай у нас не заварился, ну а сейчас давайте с вами добавим а, сыворотку с минералами в один из стаканов с холодной водой. Итак, и также вместе начинаем их перемешивать. Обратите внимание, что в одном из стаканчиков, в который мы добавили сыворотку, изменился цвет. Он стал более насыщенно зеленым. Это говорит о том, что... Компоненты, которые входят в а, сыворотку с минералами, а, очень а, глубоко попадают в кожные слои и воздействуют на клетки, активируя их. Поэтому, если вы будете также использовать как... Наша прекрасная а, мисс Сясиньюнь, ваша кожа будет а, оставаться такой же красивой, блестящей и насыщенной. А, когда клетки наши находятся в омоложенном состоянии, то наша кожа также начинает молодеть. Если кожа молодеет, то и человек сам выглядит намного моложе. 我们刚才说了... 我們的皮膚氧化, 啊, мы сейчас очень много говорили о 啊, проблемах 啊, кожи, 啊, об заболеваниях, которые могут возникать 啊, при окислении. 啊, что же 啊, является главными факторами старения кожи? 啊, первое – это окисление, 啊, второе – это сахарообразование, 第三個就是缺水. И третье – это обезвоживание. Вы можете в повседневной жизни использовать определенное количество сыворотки с минералами, наносить ее в течение дня на лицо и будете чувствовать, как кожа она начинает изменяться, более светлеть и насыщаться. Итак если же uh, у нас образуется состояние обезвоживания что это за собой может повлечь. При окислении э, и обезвоживании кожа лица начинает резко изменяться, возникают э, различного рода пятна, возникают э, морщины, также кожа начинает э, медленно, но заметнее стареть. Uh, конечно же, для того, чтобы избежать этих ситуаций, необходимо насыщать кожу влагой. Но многие uh, наверняка задаются вопросом, я вроде бы постоянно насыщаю кожу влагой, почему это не дает эффекта? Uh uh, есть uh, две здесь причины. Первая причина, uh, возможно, кожа находится в очень сухом состоянии. Uh, и вторая... Uh, Uh, второй uh, момент, это связан с тем, что те средства, которые вы используете, наверняка не дают uh, тот uh, сильный впитывающий эффект, поэтому кожа до конца не насыщается. Чем в 过一段天就热了, mm -hmm. mm -hmm. uh, часто сейчас особенно да погода начинает становиться очень жаркой uh, и люди начинают выходить на улице или загорать mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Как раз таки в такие периоды, в такие моменты кожа наиболее подвержена, наиболее уязвима, да, когда солнечные лучи чрезмерно попадают в кожу. Поэтому происходит недостаток насыщения влаги. У нас с вами есть замечательное средство по защите и восполнению влаги, которое мы можем использовать. 抗氧化的面膜, сегодня 呃, мы вам также продемонстрируем 呃, возможности нашей замечательной массажной маски с дендробиум, которая обладает 呃, свойством восполнения 呃, влаги. Конечно же, в настоящее время разновидностей масок в мире очень много. Есть глиняные маски, есть минеральные грязи, маски в виде пюре, а также есть различные маски со сливочным маслом. 你可以选择补水的, 啊, если вы не до конца имеете понимание, не до конца разбираетесь, какая маска 呃, должна использоваться по отношению именно к, ваш, к вашей коже, то вы всегда смело можете выбирать маску, которая обладает 呃, восполняющим эффектом именно влаги. Итак, дорогие друзья, давайте сейчас наглядно мы посмотрим, как именно воздействует наша маска при реакции антиоксидации. Итак, мы также сейчас добавим йод в стаканчики и посмотрим, что будет происходить с этой реакцией. Давайте еще немножечко добавим, чтобы было более наглядно Чтобы ни у кого не возникало сомнений, вот таким вот образом смешаем даже воду и uh, увидим, что она сейчас изменила свой цвет. Итак, uh, мы сейчас с вами uh, экспериментально да, попробуем также продемонстрировать вам, какие антиоксидационные возможности имеет маска с дендробином. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста. Итак, вы видите, да, что цвет воды он изменился после окисления. А, и после того, как мы добавили нашу маску с дендробием в один из стаканов, также происходит мгновенная химическая реакция. Итак, в чем же uh, основные особенности нашей маски? Итак, обратите внимание, что сама маска имеет также очень сильные компоненты, которые включают в себя разновидности трав. на ровнее, так же, как и линжи, так же, как и кордицепс, оказывает очень сильное воздействие на улучшение кожи. Естественные природные компоненты придают данной маске очень сильный эффект для омоложения. 铁皮疏骨, 抗衰老, Конечно же, главной особенностью является именно сам uh, дендробиум, да, который uh, помогает uh, воздействовать на клетки кожи, возобновляя их и активируя их. В древности в Китае только богатые люди могли себе позволить использовать данный вид растения, именно дендробиум. Обращ, обращаю также ваше внимание, что одним из свойств uh, дендробиума является его клейкая такая материя, что способствует лучшему воздействию, стимулированию воспроизводства коллагена. Поэтому если у человека при окислении а, ухудшаются состояния клеток, да, то есть они окисляются и также а, снижается уровень коллагена в коже, то тогда конечно же Uh, само лицо, именно кожа, начинают очень негативно, резко ухудшаться. Uh uh, также помимо всего, в uh, маске с дендробиумом имеются uh, такие uh, компоненты, как жемчуг, и также имеется такое растение, как пория, mm -hmm. как Конечно же, у каждой хорошей маски помимо отличных компонентов должно быть также и отличное сырье, из которого оно состоит. Итак, обратите внимание, сейчас мы вам демонстрируем нашу маску корпорации PAHO. И также вам демонстрируем другую маску другого бренда. Конечно же, сырье для масок также бывает различное. Да? Бывают маски из нетканного материала, бывают маски из переработанной ткани, также бывают маски из шелка сырца. 那, 蚕思的呢, 它在我们的脸上呀, 比方, 像, 会容易, 首先, 什么, 把痒啊, конечно, маски из некачественного сырья очень часто 呃, начинают 呃, раздражать кожу и 呃, провоцировать воспаление. 蚕思的呢, как раз таки маски из шелка сырца, они а, способствуют а, очень мягкому воздействию на кожу, тем самым не раздражая ее. А, вы можете сейчас посмотреть. Вот мы разорвали маску. И вот а, торчащие вот такие нити как раз таки являются нитями шелка сердца. ]那这个面膜呢? Ну а другую маску? Очень тяжело вот, вот так вот разорвать. Давайте с другой стороны попробуем и продемонстрируем также наглядно, что еще мы можем с ними сделать экспериментально, как проверить качество. Итак, это маска корпорации FaHO, а в другой руке маска другого бренда. Итак, мы данные маски можем с вами также еще экспериментально и поджечь. Итак, две зажигалки, обратите также внимание, что наша маска при сгорании не выдает черного дыма, и помимо всего это скорость сгорания очень быстрая. Обращаем также внимание, да, посмотрите, что наша маска при сгорании она осталась ровно в том же положении в котором была изначально. То есть она не начала слипаться и не начала сжиматься. А маска другого бренда, обратите внимание, да, она полностью сжалась и скукожилась. Поэтому с уверенностью мы можем сказать, что сырье, из которого состоит наша маска, действительно очень качественно. Помимо всего этого, наша маска не содержит консервантов, не содержит различных ароматизаторов. Также не содержит спирта. Также она отличается именно своими свойствами. Также не содержит проявления антисептика. Также вы можете даже удостовериться в том, что качество очень хорошее, выпив ту жидкость, которая находится в самой маске. Это будет абсолютно безопасно для здоровья. Данная маска абсолютно безопасна и не воздействует какими-то пагубными своими 啊, моментами на нашу кожу. Только положительные моменты, только восстановление, только улучшение. 嗯. 嗯. 啊, ей могут пользоваться люди абсолютно разного возраста. Мы сейчас с вами поговорили, да, что нужно правильно питаться, нужно правильно ухаживать за кожей. Но что еще очень важно, это правильно спать. Конечно же, хороший сон должен иметь и хорошую подушку. 啊, на одном из прошлых семинаров ,啊, специалист Бизнес Колледжа Фахо мистер Ван Цзэ презентовал данную подушку, после чего у наших партнеров Uh, возникло огромное желание, огромный ажиотаж приобрести данную подушку. Ну а no, сегодня я вам еще раз uh, хочу продемонстрировать, uh, продемонстрировать новый продукт корпорации Фахо. Uh, массажная um, подушка из натурального латекса. Итак, для начала давайте мы обратим внимание на принципы проектирования да, данной подушки, а именно посмотрим на ее угловую величину дуги. Данные выступы, которыми покрыта вся подушка, воздействуют массажной функцией на нашу шею. Также давайте проверим сейчас ее упругость. Она она может самостоятельно, вот так вот, как пружина э вот возвращаться в исходное положение. Давайте я вот еще таким образом попробую ее всяко-разно пожимать, Посмотрим, как она будет реагировать. Обратите также внимание, что э очень большое количество дырочек в форме сот позволяет э дышать материал. Это как раз-таки те самые... Э Способы для э, хорошей проходимости воздуха. Итак, давайте также мы обратим внимание на устойчивость данной подушки. Итак, у меня в руках сейчас находится яйцо. Мы данное яйцо располагаем на одной э, из сторон данной подушки. Ну, обычно, конечно же, вы можете наблюдать, да, что у подушек бывают центральные области немножечко занижены. Поэтому яйцо может очень легко скатиться в центр. Поэтому давайте сейчас проверим, каким образом мы можем амортизировать данную подушку. Хорошо. Итак, для начала мы устанавливаем яйцо на одну из сторон нашей подушки. Итак, вот таким вот образом ставим ее на подушку и начинаем надавливать на вторую сторону, да, то есть надавливать практически всей массой тела. 啊, наша вторая сторона остается 啊, так скажем нетронутой то есть она не воздействует на то что находится на ней итак давайте также посмотрим на еще один замечательный эксперимент какие возможности несет в себе наша 啊, массажная подушка итак пойдемте вместе со мной Итак, установим нашу подушку из латекса на стул. И сверху также на одну из частей мы положим наше яйцо. Итак, яйцо мы расположили в самой подушке. Еще раз, посмотрите, пожалуйста, на месте на месте ли а, наше яйцо. Вот еще раз, обратите внимание, вот оно. Сейчас барабанная дробь такая. Итак, я сажусь на данное яйцо сверху, на данную подушку. Обратите внимание, что я поднимаю свои ноги, поднимаю руки и немножечко подпрыгиваю на стуле. Итак, давайте посмотрим, в каком состоянии яйцо. Я очень сейчас начинаю волноваться, переживать. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Яйцо осталось у нас целым и неразбитым. разбитым. Это сырое яйцо, то есть оно не вареное, и это сейчас мы можем вам наглядно продемонстрировать. Поэтому сейчас уже можно его приготовить и спокойно скушать. Итак, вот такой вот эксперимент с сырым яйцом. Конечно же, то сырье, те компоненты, из которых создана данная подушка из латекса, очень также своими характеристиками сильны. То есть мы уже с вами говорили о том, что данная подушка является на 85% из латекса. Также, помимо всего этого, данная подушка, массажные ее действия защищают шейные позвонки. И это все очень хорошо сказывается на состоянии нашей шеи, наших шейных позвонков. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы вам продемонстрировали самые хитовые наши виды продукции. Есть друзья, что мы Конечно же, многим из вас наверняка сразу стало интересно, как, например, приобрести ту же самую подушку из натурального латекса. Но я вам скажу, друзья, мы ее не продаем. Мы ее только дарим. Вы правильно услышали, мы ее не продаем, мы ее дарим в подарок. Итак, каким же образом получить данную массажную подушку из натурального латекса в подарок, вы можете поинтересоваться у партнеров, также вы можете поинтересоваться в представительствах корпорации FAHO в вашем городе, либо спросить у друзей, которые вас пригласили. 同时也希望屏幕前的你学会我们这一系列方法，然后给你的朋友去展示我们产品的神奇之处。А, так же мы, мы надеемся, 对, что в дальнейшем вы также 对, как и я сегодня сможете продемонстрировать 呃, партнерам, друзьям и коллегам все наши удивительные, шикарные возможности продукции. 让你的业绩增长，让你的财源广进。 ну что ж, я очень надеюсь, что все это, все данные знания помогут поднять ваш уровень знаний, и также помогут поднять ваш уровень материального богатства. Но, ну что ж, дорогие друзья, на данной ноте, на данном месте я завершаю сегодняшнее свое онлайн выступление.